Чё, ехать, да? Вот это графон. Well, this my first mobile car, and it here city. Before I always few be place. Hope I get there quickly and safely. Типа он первый раз едет, да? Так дождь очень типа хороший сегодня. Да я бы так не сказал, ну ладно. Ух, нихера себе, молния. О, oh, си! Так, гейстейшн. Hey, Надо пополнить запасы провизии. Опачки. Бля, я машину поцарапал. Ладно, она все равно не моя. Я приехал. Ага, окей. Так, гейстейшн hey, можно заправиться? Не понял, это что. А. Это картинка. Какой-то.. Какой-то обман. Ладно. Чего у вас со светом? О, хеллоу, да, привет. I need э, refuel, я должен заправиться. Ч молчишь, тварь? Эхэм, hello. You hear me? Ты слышь меня? Алло. Так, она не слышит меня. Ну это женщина, чего ты удивляешься? Так, пойдем. Привет. Привет. Так, ну, типа, ладно, гусь, и чё? Чё у тебя гусь делает? And what the goose doing here? Гус, ты что тут де... Он живет тут, окей, ты разговариваешь Так, чё он тут вообще забыл? Ну, он тут живет, и чё? Буси, так, все, до свидания Давай, мне надо заплатить фуэл Давай, я плачу, матч, о, чё-то там 41 доллар, Дешево, наверное я ей просто не вкус Гусь, да? Привет. Здорово. Все, я поехал. Так, Дон touch. Чего-чего? Она сказала не трогать гуся? Ладно. Чё, пока интересно, пока интересно. Очень даже начало. С гусём мы, конечно, меня порадовали. Да, ребят, гуся, гу... Вот что-что. Я ожидал скример. Эээ, я не знаю, мистика. Но гуся я не ожидал. Ам... Весело-весело мы катаемся. А где, кстати, машины? Почему машин нет? Алло. Тут должны быть машины. Ну, типа, проезжать там, все дела нет. <связать> Сказал бляха про машины. Ёб, Налево. Пошла жара. А чё я в лесу? Вот чё произошло. Почему я ещё, типа... Почему эта трава светится? Ну, это ладно. Более сильный вопрос у меня задает то, почему я тут, собственно. Я ехал на машине, врезался... Чё? Чё можно? Крестик засветился. Опа, текстурки. Ладно, это мы простим. Я ехал на машине, врезался в другую машину, оказался среди леса. как? How... Здрасте, мясо. Слышь? А чё у тебя это вот это? Привет. Эй, чё это? Кто ты? Кто ты? I'm resident of this forest, I live here. А вот это что за мясное отродье? Что ты тут делаешь? Сейчас я, типа, ага, сейчас я присматриваю за своим костром, чтобы он, типа, не погас. Meet what you see the of right. Я понял, а вообще, вот это, вот что вот это? This meet the way to... Ит Вич Ми Типа... Чё, я Опа, а тут везде это мясо А можно я себе домой? У меня просто мясо закончилось What is it? Это олив Оно живое Ну так давай зарубим себе домой Так, не понял, это моя машина? Поехали ЧТО? Я опять надо... Ладно, хорошо Без коммента. Вот Кетчуп кто-то разлил начало глаза что ли так меня начинают дико плющить видать это из-за того мяса, которое я немножко откусил я и ну что что растет какое-то мясо на деревьях не грех такой попробовать вот меня наверное от него и плющит красный фонарь и белый фонарь что так что так меня не объяснили так ну и куда мы о, о, о, о, мясо мясо Просроченное, видать сто процентов меня начинает дико плющить опа скат привет вот кин. но это мясо действует все это началось мясо вот это попробовал и теперь начинается с киты вон какие то с, с, скота киты летают какие то твари меня начинает дико плющить все тьма наступила Опа. Ля Все Наладилось он ядерный взрыв Хорошо Лорем Поехали в лорем Прям как в гарем, только в лорем Ну поехали Так, а вон там нет дороги Что? Ш... серьезно The end? Thank you for playing Я надеялся, эта игра Подольше будет Ну ёпта, на одну серию хотя бы Ну Ай Хорошо, что у меня еще подобная такая игрушка есть. Это тоже про машины. Я надеюсь, она не будет таким коротким, как та. Так, тёлка наша Герла, Фэнксута. Ага. Спасибо, что. А, я, а я тёлка, да? Оп. Вот, нормально. Нормально? Я девка, да? Или нет? Подожди. И сиськи Андрей есть? Да вроде есть. Хорошо. О, моя машина стоит полюбак. Моя синяя. Опа. Чё это валяется? Может как-то... F Нет. Не, не открывается. Знаешь, вон, вон мой дом. Ну, пошли. Что у нас с руками? Это руки-вилки. Руки-вилки. Хорошо. Чё? А, на мышку она активируется! Я на Е, на Ф. Ты прикинь? На мышку она актив... Нихера? Ты да? Mm -hmm. Good evening, Lady tonight room. Yes, давай мне комнату, подавай. The bus, а, э, автобус придет 8:00. And what? I... Ой, бля, с этим английским языком. Все, спасибо. Все, я иду спать. Did you come uh, which самый он? Вот чё? Че мне на это ответить? No! Пошел нахер. Some people come here to... А, ну... Is... Ты типа шутишь, надо мой. No, ну тогда иди нахер. Иди, пошел нахер ты. Нахер ты иди, извращенец, сраный. Это вообще... Какой народ? Какой народ пошел? Как? А! Ой, бля, тут на ТАП можно нажимать, зеркало есть, да я, yeah. эй, хорошо, покажу мой тур, тур э, летсплейщика, так, смотрите, вот это, собственно, присосабление для мытья рук и лица, это вы знаете для чего, и это, собственно, тоже вы знаете, так, порнография пошла, БАМ! Продолжаем наш рум тур. Вот светильник, супер крутой. Вот, да. Смотри. Вот стул у меня есть, гигантский просто. Стол. Телевизор, на котором я, собственно, монтирую свои ролики. Выключи, выключи. Так, ну ладно, ложимся спать хорошо. Посмотрели свой видеоматериал и ложимся спать, собственно. Дождь пошел. А, нет, мы горим. Ну ладно, не так уж то и плохо. <как> Да не кашляй это так громко, епта. Так, две... Ай, что такое? А Ай, да больно. Ай, да больно. Ай, нет. Ну давай поспим еще. Нет? Да что ты орешь? Боже, это плохой сон. Что это за звук? А, это счетчик работает. Ну давай выйдем отсюда. Айнкерт Ханса... Вдбдбд. Я должна типа увидеть это. И как? Открой окно. Сходить в туалет, бумажку поесть. Так. What is sound? Трумиру. Опа! А я не понял. Что вы делаете у меня за зеркалом, а? Чё это такое? Я, типа, должна это сломать. Ну так, ломай. С силой мысли взываю сломаться, призываю. Не хочет оно ломаться. Здрасте. Меня снимают. Вот это я, короче, модно. Я, наверное, модель какая-то. Да? Так слышь? Слышь ты, чмо! Я щас тебе такое вставлю. Ты кем себя возомнил, а? Подожди. Ага. Свалил, черт. Слышь ты, открывай эту хер. Ты где, скотина ты, сана? Ух ты, ёпта. Хорошо, что тут за пиксель она-то а Аааа! А это вот вроде мы, но мы купались-то в белье. Насколько я помню. Так, о oh, боже, да-да-да. Он по филмс. Да, да, рекордиринг. Опа, да, да. Rec нас засекли. Эй, что ты тут делаешь? Что я тут делаю? Это ты что тут делаешь? I have this con shit fucking rebirth fucking the police and the will lock up for rest of life. The police, I don't think so. Going the start. Так, слышь, это уже уголовно, административное нарушение, слышь? Тебе хана, слышь? Закрыл меня, вот тварь. О тварь. Че у него? Ага, понял. Так, бежим. Побег из Шаушенко. Давай залазь. Хорошо, мы сбежали. Все, я иду ломать. Я иду крушить эти камеры. Я... Слышь, ты. На тебе. Что тут происходит? Опа, все в крови. а Тебя уже карма покарала. А вот так оно знай бывает. Больше чтоб не снимал, ясно? Так. Вот захел. Надо о отхер отсюда. Отхераем отсюда, хорошо? Но это карма. Ну вот, он был мразотый. Ну вот его и покарала, собственно, жизнь. И Чем мне теперь делать? Ну убили его, убили. Не, не... А мясник. Беги, куда бежать? Види, види, види, види, клиент, хорошая, види, хорошая, хорошая види, Так, ну мясник меня забрал, я так понял. А может это добрый мясник? Ага. Меня держит в заложниках. Какого види, Thank you for playing